Всем снова привет, давно не виделись Сегодня будет полезнейшее видео для тех, кто восстанавливает мотоцикл или перекрашивает мотоцикл Конкретно М109Р, взр m м М1800Р, интрудеры и Тема будет о наклейке и правильной наклейке шильдов на бак, эмблем на бак, вот о которых мы говорим Дело в том, что не имея образца, то есть девственного мотоцикла с наклеенными с завода шильдами, эмблемами После того, как мы их удаляем и что-то делаем, какие-то манипуляции с баком, там покраска, восстановление и так далее Обратно вы их никогда в жизни не наклеите правильно То есть это первое, на что нужно обращать внимание при покупке б.у. мотоцикла М109 или Трудер или Иварда м 1600 РВЗР 1600. То, как наклеены шильды. Сравните это с образцом завода, и вы сразу же поймете, красился бак или вообще мотоцикл, устанавливался или нет. Дело в том, что на каждой модели интрудера и бульварда, в зависимости от кубатуры, шильды клеятся на бак в определенном месте. И каждый шильд, левый и правый, они отличаются друг от друга и имеют... Точное повторение, точный изгиб Относительно бака модели На которую они, они клеятся не, Вы никогда не наклеите Правильно э, шильд То есть вообще не подойдет шильд э, От, например, 800-ки На м 109 r или наоборот И так далее То есть на э, всех э, Полторах, 800-ках, 400-ках 109 и так далее Свои шильдики Вот именно загибание Вот, это вот, вот этой вот части оно у каждого индивидуально И у каждого разные баки Одинаковых баков нет И вот эти загибы на штатных шильдах индивидуальны. Извините за таптологию Для того, чтобы для вс до всех дошло Поэтому никогда не покупайте а, Китайские шильды Потому что они продаются как универсальные Просто для интрудеров и гулевардов Достаточно взять в руку Китайский шильд Который стоит а, Пара стоит в три раза дешевле Чем один а, штатный но именно когда вы берете штатную группу и китайские, вы понимаете почему. Потому что китайские, они не повторяют формы бака. Они, опять же, для того, чтобы продать больше, и сказать, заработать больше и быстрее, китайцы делают просто шильды более мягкие из плохого материала. Они гнутся. На самих шильдах двухсторонний скотч. Вот мы вернемся к этому. Совершенно другой. Здесь термоядерный, его если наклеить уже обратно, даже оторвать будет сложно. А на китайских шильдиках он рыхлый, и он при разных погодных условиях бывает даже сам отклеивается. Но в любом случае шильдики китайские будут играть, мяться, вот это даже невозможно согнуть. А китайские, они вот пальцем, если я так возьму, они полностью прогибаются. И, конечно же, они не повторяют форму бака. То есть, если вы будете, например, на М109 клеить э, китайский шиит «Булевард», он будет более прямой, вы его здесь, э, соответственно, будете прижимать, вот, он будет сопротивляться, потому что он будет здесь вот э, хотеть по прямой встать, да? И при э, его же еще и плохом скотче это будет постоянно вот здесь вот все это дело отклеиваться. Конечно, некоторые поступают как? Просто сдвигают шильд на более э, плоскую поверхность без загиба, но это палево конкретное, потому что шильд наклеен не в том месте. Я очень часто встречаю шильды, наклеенные вот так. Вот так. Ну, понятное дело, вас до сюда. Понятное дело, что для людей, которые в этом вообще ничего не понимают, они не обратят на это внимание, но шильды наклеенные вверх-вниз, влево-вправо с разлетом в 5 сантиметров от того, где это должно быть, ну, для человека понимающего, это, конечно же, палево. Сразу же скажу в этом видео, потому что бывают частые вопросы. Все требуют, чтобы шильды оригинальные были из металла. Ребята, это глупости. Из металла уже с с начала 90-х мало что выпускается на мотоциклах это конечно же пластик штатный оригинальный он пластик очень пла качественный плотный пластик который не играет невозможно согнуть вот и даже если скотч который на который это все крепится настолько термоядерный повторюсь что если вы его наклеите и попытаетесь оторвать то возможно даже вы сломаете сам шильд настолько ядреный скотч вот. поэтому это качественный пластик с качественным скотчем, поэтому такая цена, но не металл. Металлических их не было ни в каком году, с 2006 года по 2021. Они выпускаются в виде интрудера и на каждую кубатуру вот, в пластике. Так, что для нашей процедуры потребуется? Ну, В первую очередь рулетка, либо линейка, малярный скотч, ручка, либо маркер. Также веревка, постарайтесь выбрать такую веревку, которая не тянется, не имеет момента растяжки. Если момент растяжки все же есть, другой веревочки у вас нету, то всегда ее используйте в максимально натянутом состоянии. И нам еще понадобится нечто длинное, длиной не менее 60 см, для того, чтобы сделать из нее трапецию. Это может быть либо арматура, либо какая-то металлическая длинная трубка, либо деревянная, что-то какая-то, палка и так далее. Главное, чтобы она была прямая и не короче 60 сантиметров. У меня это будет металлический прут. Чтобы не повредить мотоцикл, когда я его буду размещать, я его просто оборачиваю малярным скотчем. Диаметр прута у меня получился 1,3. Учитывайте эту величину, потому что если вы хотите прям быть очень точными при установке шильдов, если у вас будет что-то прямое, либо уже, либо шире, соответственно, вот эту вот толщину в одну сторону и в другую, увеличение или уменьшение, вам тоже там несколько миллиметров можно учитывать при отмеривании да, расстояния по веревочке до места посадки шильдов. На полученном агрегате, что нам нужно сделать далее? Отметить произвольно центр, не вымерять точно, а просто вот приблизительно сделали пометочку. Дальше берем также малярный скотч, произвольный кусок, и клеим, опять же, приблизительно на центр накладки на бак. И здесь делаем внизу пометку, вымеряем середину. Пометка будет э, ровно напротив соединительной части, не видно, соединительная часть э, пластика, вот она она, вот она, здесь щель, да, где соединяется а, пластик а, рулевой колонки. Вот это и есть основной центр. Напротив вот этой вот а, щели мы ставим меточку здесь. Далее от центральной метки в каждую сторону отмеряем по 26 сантиметров и тоже делаем такие пометочки. Это на эти места мы будем с вами привязывать веревку. Теперь нам нужно избавиться от а, бокового пластика обоих вот этих вот пластиковых деталей рулевой колонки. Для этого нам нужно будет снять водительское сиденье, открутить здесь бак, выщелкнуть два пистона здесь и здесь, аккуратненько, не потеряв вот здесь вот резиночки, которые надеты, да? выщелкнуть вот так вот пластик. В разные стороны дальше не отсоединяя бак просто сдвинуть его для того чтобы у нас открылись вот здесь вот ну, сейчас я их покажу вот таким образом отодвинуть бак аккуратно чтобы здесь у нас открылись саморезики которые крепят непосредственно пластик выкручиваем по обоим сторонам эти саморезики соответственно здесь есть зацепок немножко вниз сдвигаем и выщелкиваем сами пластинки у нас остается все вот здесь чистенько аккуратненько теперь что нам нужно будет сделать обратно задвинуть бак чтобы придать мотоциклу тот же самый вид но без этого пластика теперь, что мы делаем выставляем по центральной метке чтобы совпадала у нас трапеция а также а, вот эта вот часть которую мы отметили теперь прижимаем с этой стороны плотно к раме и к баку и фиксируем здесь вот через раму вот таким вот образом стяжкой. Соответственно, с этой стороны проделываем ту же самую операцию и тоже фиксируем в этом же месте через раму стяжкой. То есть у нас происходит фиксация вот этой трапеции жестко, влево-вправо она у нас ходить уже не будет, потому что она здесь будет и быть с этой стороны два упора, э бок и низ, и с той стороны два упора, бок и низ и она будет у нас жестко зафиксирована тем самым мы вот эти вот положения выставляем справа и слева буду фиксации. для начала показывать на мотоцикле на котором уже наклеен шильд вот как это должно выглядеть значит смотрите натягиваем вот от метки от правой метки на трапеции с хорошим натяжением проверяем и чтобы Веревка чуть-чуть касалась бака, но не изгибалась То есть она чтобы по нему не ездила То есть было в свободном состоянии, но максимально близко к баку От середины, видите, я здесь сделал узел Чтобы веревка не снизу начиналась, не сверху А именно от центра трапеции шла И она приходит на верхнюю часть кронштейна задней подножки Вот на этой линии ставим меточку эта меточка 12 сантиметров и три десятых. И когда у вас здесь нет шильдика, на этом месте мы клеим. Сейчас покажу. На этом месте произвольно клеим скотч. И там, где нам показала веревка, да, делаем на скотче метка, метку. Эта метка будет нам ориентиром, где будет правая часть правого шильдика. Теперь нам нужно выбереть вторую, вторую точку вторая точка у нас будет здесь я ее уже отметил просто вам показываю куда тянуть с того же места веревка должна быть натянута и приходит она вот в этот угол пластика вот это заднее крыло вот в этот угол просто пальцем прижимаем у нас получается вот если мы все натягиваем до максимума если у вас растягивается веревка ну, желательно, как я говорил, что брать которая не тянется вот, до максимума растягиваем, прикладываем на угол у нас получается вот такая линия, отметочку делаем по двум точкам мы легко уже наклеим сам шильд туда, куда нужно попробуем сделать это уже на том мотоцикле, на котором у нас нет шильдов, потом перейдем к второй стороне чуть не забыл самое основное сказать до этой точки вот до этой точки от центра 19 сантиметров. Этот отрезок 19 сантиметров. Переходим ко второй стороне. Проверяем, что у нас плотно лежит и не качается наш, а, определенно, наша определенно прямая трапеция. А, здесь же опять к верхней части кронштейна и от центра а, самой трапеции здесь 12,3 сантиметра от центра трапеции до метки здесь же опять же клеим клеим здесь скотч и делаем здесь отметку на 12 3 соответственно если все точки совпадают то и опять же при натяжении и прикладывании вот в эту часть здесь у вас тоже должно быть все совпасть 9 сантиметров до вот этой вот точки Проверяйте обязательно, что при переносе туда-сюда самой веревки Веревка должна быть привязана вот, очень плотно И быть именно в том же направлении, в котором вы мерили и там Тогда у вас будет наибольшая точность по приклеиванию Прошу прощения, оговорился, заметил сразу, оговорился еще раз От этой точки до вот этой точки 19 сантиметров От этой точки до этой точки 12,3 см. Так будет правильно. Переходим к мотоциклам, котором нет шильдов. Еще раз. Делаем так, чтобы совпадали метки центра. Дальше привязываем верев... А, э, обязательно крепим плотно с той и с другой стороны на стяжке, чтобы она не переезжала и была в двух сторон на баке упором являлась. Чтобы и правая, и левая часть были э, перпендикулярны мотоциклу 90 градусов. На метку привязываем веревку, проверяем, чтобы она была именно на метке. Натягиваем, чтобы она приходила сверху. Если веревка растягивается, то максимально ее натягиваем. И здесь отмеряем 12,3 см от самой трапеции и делаем метку. Теперь, когда у нас есть по паре меток с каждой стороны, мы можем клеить шильды, Напомню, что это скотч термоядерный Так сказать, на один раз приклеил И потом уже не переклеишь Поэтому, что я рекомендую На всякий случай, если вы допустили ошибки Берем и э, от скотча освобождаем Только вот примерно столько На концах шильда для примерки Вот делаем так И просто подворачиваем Для того, чтобы приложить Посмотреть, потом отойти, и когда будут два приклеены, уже посмотрите, вдруг что-то подровнять или исправить. Теперь важная информация относительно корректировок. Когда вы подклеили его, здесь я напомню, что вот здесь вот чуть-чуть только он клеится в этих местах, пока еще не все убрано. Ориентируйтесь на вот эту вот часть. Если вы что-то намерили неправильно, вам шильд сам подскажет. То есть вот эта вот, часть, вот эта вот часть будет сильно сопротивляться и не будет давать возможность при мыкании плотного к баку. Конечно, идеально там не будет, но э, вы почувствуете, что если сильное сопротивление или сильное э, прямо вот расстояние, тогда немножко вправо-влево-вверх-вниз попробуйте сдвинуть возможную погрешность в ваших э, замерах с веревочкой, там 2-3 мм, может быть даже до 5 если они быть очень невнимательным, но тем не менее возьмите за основу вот это всегда точнее всего меряется часть возьмите за основу ее далее обратите пожалуйста внимание что все шильды клеются а, от завода правая часть чуть-чуть на, на несколько градусов выше чем задняя часть и соответственно когда у вас например будет нарочито ровно или выше вот этого часть Просто оставляйте место в метке вот этой вот части, а эту скорректируйте чуть-чуть. Вот я сейчас горизонтально стою, да? Вот. Чуть-чуть, чтобы она относительно прав... Прав... передней части была чуть-чуть ниже, незначительно. И отсюда переклейте метку сюда. Теперь у вас э, ваш шильд наклеен. Ну, конечно, завод там может там, отличаться... Совсем незначительно, на несколько миллиметров, но теперь уже очень будет трудно отличить от заводских, по крайней мере, параметров. Большое отступление. Если у вас поврежден шильд, наклеен он был правильно, либо он заводской шильд, но бывают какие-то там повреждения на нем, царапки и прочее, вы хотите переклеить шильд, это делается очень просто. Здесь с левой и с правой стороны приклеивается скотч, вот таким вот образом малярный. И делаются пометки с этой и с той стороны. Соответственно, сам э, э, шильд отрывается. Аккуратно, пожалуйста, отрывайте это, делайте. Э, Но ну, руками это не получится, если это, конечно, не китайский шильд. Китайские руками отрывается легко. Если это штатный, тонкой-тонкой отверткой, не касаясь самого бака. Он у нас будет сопротивляться. Вы его понемножку начинаете, понемножку начинаете здесь вот поднимать. И э, когда поднимается, вы будете видеть там скотч туда-сюда прицепляется. Ослабляйте скотч. тогда он потихоньку, потихоньку, не торопитесь. Э, он очень плотно сидит, и вы его сломаете, если будете сильно э, отрывать с одной стороны. Постепенно, постепенно, постепенно, постепенно он отойдет. Так вот, э, после того как вы снимете э, Шильд вам легко будет по этим меткам наклеить новый обратно те же самые. Места. Теперь оставляем метки, отклеиваем шильд, смело убираем вот это вот все дело и можно его клеить. Ну не забудьте обязательно походить по сторонам, посмотреть слева и справа на ваш взгляд идентичны ли шильды, хотя понимаете сделать симметрично с двух сторон. Прям идеально невозможно, но так, на ваш взгляд, посмотрите, все равно поравняйте. Ну и руководствуясь этими параметрами, которые я дал. Кроме того, увидеть то, что они отличаются, когда их не видно одновременно, да, шиды слева и справа, тоже очень-очень сложно. Если только, ну, я не знаю, там... Наклеить кардинально на полметра в другую сторону Какой-то из них Тогда это будет заметно А разница даже в пол сантиметра Выше-ниже Когда смотришь с разных сторон Сначала на один, потом на другой на взгляд, на взгляд не бросается Но все равно у вас будет Пользуясь моими методами Самый лучший и идеальный вариант Точный наклей И последнее Перед тем как клеить окончательно Убирать весь э защитный слой на шильдах и приклеивать. Посмотрите с передней стороны, попросите кого-нибудь, чтобы выровнял мотоцикл, сел на него. А слева и справа, вот видите, в этих местах видно, как выходят шильдики. На глаз проверьте, чтобы они были относительно друг друга по вертикали ровно, выходили сюда, то есть выглядывали примерно одинаково, а также Сядьте на мотоцикл самостоятельно и отсюда тоже хорошо видно, вот. ну вам глазами будет лучше видно естественно на видео это хуже гораздо относительно друг друга шильды где находятся относительно бака, то, насколько они видны одинаковые или нет и так далее и э, скорректируйте если что-то вы накосячили. В любом случае процесс очень сложный. И, конечно же, какие-то отклонения будут. И никаким образом вы не отмените вот эти вот последние доработочки до настроечки. Вот. И если вы э, не сразу наклеите, а вот так вот как бы э, сдадите себе возможность это все дело отрегулировать, то у вас все получится. Меня зовут Павел, intruder -life Если что, все шильдики у нас обычно есть в наличии. Также приезжайте на обслуживание, поможем вы наклеить, и сделаем все остальные работы, что вас интересует. Всем пока!